Вас приветствует сайт «Солнце Испании» и я, Дмитрий. Хотим вам рассказать про квартиры, про цены на квартиры. Почему есть квартиры дешевые и почему есть дорогие. Из чего складывается цена и зависит от района, насколько может она различаться. Сейчас мы находимся в районе Мальвароса, в районе, который находится всего в 100 метрах от моря. Но вот именно в этой зоне, где мы находимся, квартира очень дешевые, начиная от 20 тысяч можно купить приобрести квартиру почему сейчас мы вам объясним в этом доме на последнем этаже продается квартира. сейчас мы ее видим она есть также на нашем сайте и пользуется огромным спросом но дом этот находится в цыганском окружении его мы сейчас и видим цыгане предпочитают проводить все свободное время на улице а свободное время у них все Заставляет столы стулья создают шум естественно, мешают жителям окружающих домов. А мы сейчас поднимемся в эту квартиру, на примере которой покажем вам, как цена может варьироваться в рамках даже одной и той же квартиры. Рыночная цена ее составляла 54 тысячи евро. На момент, когда появился покупатель, она была на спецпредложении и стоила 33 тысячи. Я предложил ему попробовать поторговаться с банком и сделать контрпредложение, контраферту и выслать необходимые документы для этого данные. Он мне выслал, и обычно контрпредложение банк может рассматривать от двух недель до месяца. Но в нашем случае через пять дней мы уже получили положительный ответ. Цена была 20 тысяч евро, как я и указал в контрпредложении. Покупатель выбрал квартиру лучшую качеством и дороже, чтобы не заморачиваться с ремонтом. Но это уже другая история. Я показывал эту квартиру многим клиентам. И французы были, и итальянцы, и англичане. Но, как правило, они хорошо знают районы Валенсии, так как постоянно на лето приезжают сюда. Нужно заметить, что банковская недвижимость не эксклюзивна, и одну и ту же квартиру могут продавать множество агентств. Конкретно эту продают 15. И цена у них различается. Это видно по скриншотам, сделанных в один-двух день. Опять мы видим этот дом. Сейчас мы сделаем небольшой круг и вернемся к нему уже. И посмотрим, что происходит вокруг. Пока мы едем, еще пару слов о квартире. На нее продолжают поступать запросы, поэтому я решил показать дом и район, в котором этот дом находится. Кстати, мы можем видеть слева дома, абсолютно нормальные, а справа как раз цыганский дом. Сейчас мы повернем направо, и в конце этой улицы уже увидим то, зачем ехали. У них тут уже свой праздник. это тоже цыганские дома по правую сторону мы видим опять же цыганские дома прямо у нас море а левая по левую сторону абсолютно нормальный район прекрасный район с множеством магазинов единственное что конечно это район не новый но и нельзя его назвать слишком старым. Вот сейчас мы поворачиваем опять к тому дому и подъезжаем к нему с другой стороны. Вот они что-то разбирают, найденные на мусор. здесь тележки валяются, все на лавках, стульях, вынесли столы. и вот впереди мы видим тот дом в котором квартира теперь мы повернем направо и проедем через всю Мальваросу к новому району Ля -Патакона. он относится уже к муниципалитету Альбурай, это не Валенсия но в принципе Та же самая Валенсия. Территориально. В конце мы видим, по-моему, недостроенный коммерческий центр. Или что-то в этом роде. Так его и бросили. Вот. А здесь абсолютно нормальные дома. Это та же самая Мальвороса, но с нормальными домами, с нормальными жильцами. В этом районе цены на квартиру, естественно, вы гораздо выше чем 20 тысяч здесь можно встретить и 60 и 70 и 80 и 90 в зависимости от местоположения от э, качества жилья от его этажности и вот сейчас мы поворачиваем по левую сторону как раз мы видим новый район для патакона с правой стороны Мальвароса прямо море На море мы не поедем, повернем налево, и вот перед нами для патакона Это уже новый район, новые дома. Квартиры здесь могут стоить от 150 до 250 тысяч евро. Чуть дальше будут таунхаусы, которые... цена которых может колебаться от 400 до 600 тысяч евро. Место очень любимое туристами, так как апартаменты все новые. Кстати, вот в этом доме слева у нас есть апартаменты. В доме справа тоже на втором этаже мы видим их. Это уже первая линия моря, кстати. За этими домами море. Вот мы его видим. Не очень, правда, но видим. Впереди ресторан, с правой стороны. Единственный минус этого района, если это можно назвать минусом, для тех, кто не снимает машину, не берет на прокат машину во время отпуска, удаленность инфраструктуры, такой как супермаркеты. Пешком отсюда, вот, например, минут семь 8 ходьбы. От самых удаленных апартаментов минут 15. Вот в самом конце. Кстати, есть много маленьких магазинчиков и овощных лавок. То есть голодным остаться трудно. Пляж Ляпатаконы очень широкий. Собственно, как и все пляжи Валенсии. И очень вместительный. Чистый новый пляж. А мы сейчас развернемся и проедем по параллельной. Вот последние апартаменты, кстати, и развернемся и проедем по параллельной улице уже назад в сторону Мальваросы. С левой стороны таунхаусы, про которые мы говорили и по правую сторону апартаменты комплекса с бассейнами слева спортивный комплекс то есть кто желает может также и спортом заняться во время отпуска не проблема ну а мы заканчиваем наше путешествие по Мальворосе и Патаконе спасибо